добрый вот. очередной изыск ну, это пожелание клиента поставить фильтр ему на раздвижную, на раздвижную дверь в прошлом видео мы снимали мы ставили на, этот, на этот же дверь привод и он захотел поставить фильтр вот так он вот выглядит ну, бесспорно ставили на раздвижку вот бесспорно ставили на на ролик ну, честно говоря замыкание щеточная притвор это конечно не дает полностью герметизацию но в любом случае хотя бы 90 воздуха наверное будет проходить через фильтр очиститься такие же фильтры стоят с другой стороны здания ну это вот такой пробный эксперимент сделать это дело как красиво вот такой фильтр. сейчас можно будет зайти внутрь и прикрыть дверь посмотреть насколько оно Полодует сильно, кстати. Угу. Очень сильно. Реально, то есть так чувствуется, как это проходит. Угу. То есть прохождение воздуха имеется, да? Да. И достаточно неплохое. Ну, а можно попросить вас, Александр? Закройте, пожалуйста, и попробуйте вдумать. ну Ну что, я чувствую теплое дыхание Александра, так что воздух проходит. Все, все хорошо. Сейчас инструмент поехали.